Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнда, как мой Games. И я наконец добрался до шедевра и очень интересного такого платформера, который называется CreepyTale. Кошмарные истории по сказкам Братьев Грим. Должна, должна вот вот выйти сегодня третья часть игры. Мы ее сразу начнем играть. Но начнем с этой. Их всего три. Но они между собой никак не связаны. Это просто параллельно развивающиеся события, как в сказках Братьев Грим. Короче, поехали, посмотрим, что она из себя представляет была первая прекрасная бабочка а неплохо так одет да о грибочек два брата собирают грибы В пробел прыгать и собирать грибочки еще грибочек еще грибочек. Смотри-ка. А, бабочка, я подумал, звезда падает с неба. Конечно же! Конечно же, нужно было рвануть. Куда он за ней побежал? Ну, вот посмотрите, он вроде бы старше. Он вроде бы старше, чем мы. Отлично. Минус, брат. Ну все получается. Минус, брат. Это бабочка, это и есть этот монстр, вы видите? Мне кажется, сейчас херню сделал полную. Смотрите. Сейчас подождем, пока он придет. Вон там ключ висит. Нужно как-то внутрь попасть. Сейчас смотри, грибочек я положил стучимся в двери и убегаем так я вижу ключ может на табуретку стать а я не успел подожди давай в сундук а закрыть Видишь, это бабочка Этот монстр, это бабочка В смысле, ты не знаешь, что с ним делать Так, а если мы эту кость сейчас к стулу присобачим О, смотри как Неужели он не просыпается от такого шума? Да, запрыгни ты уже. Есть, ключ есть. Так, теперь в дверь. Я просто вышел с другой стороны? Почему я раньше не мог это сделать? Смотри, там что-то лежит. Смотри, там какой-то... Вон, вон, вон, вон, за деревом, видишь? Я что-то подобрал. Пуговицу. А впереди ловушка. Пуговица принадлежит брату. Ага, вы меня на это не, не купите. Думаете, я не вижу там ловушка? А теперь я могу спуститься вниз. Правильно? Да. Кость нельзя взять? В смысле ты не знаешь, что здесь? Почему не могу вот эту кость взять? Ауч! Так, я успешно через него перепрыгнул. Бежать! а здесь, наверное, можно наверх как-то, да? А, он за мной прыгает! Подожди, а вдруг мне пригодится досточка? А вдруг пригодится? Я возьму с собой ее. У меня есть и доска, и палка. На всякий случай. Вон, смотрите, видите, монстр или призрак, кто это? Наверное, за мной что кто-то будет бежать. Правильно? У -у -у! Заебись. А как я должен был успеть? Давай. Давай я не успеваю. Я допер, что делать? Я его оттянул назад. Давай, гуляй, тварь. Я думал, бабочки добрые. Мне его даже, наверное, как-то жалко. Я думал, бабочки добрые, а не злые. Голова вторая. Мрачная сторона леса. Это кто? Привет. А, он меня не помашет? Он меня боится. Да? Он меня боится Здесь еще что-нибудь есть? Что делать? Ладно, подожди Пошли выйдем Тут еще что-то было М -м -м. Ага так вода из колодца видимо а -а -а! дурное так забирай воду стоп смотри тут еще есть палка в принципе свинюшку можно с палкой сейчас вот тут -вот, вот пожарить Все, больше ничего не нужно. Подожди. Может, я сейчас могу здесь что-нибудь положить? или нет или да или нет или да или нет или да или нет вот это развлечение ой О! я грибочек собрал я не знал как я должен был догадаться что мне нужно собрать О. у меня лежит камень и тушка. Надо еще что-то. Давай-ка еще воды наберем. Мне мало ли пригодится. Сейчас проверим. Видели, руны зажглись. Смотри, что-то лежит. Пуговица брата. Вторая из трех пуговиц. Может ему что-то дать нужно? По жопе, например. Но я думаю, главы здесь коротенькие. Сука, не успел. Так. а, -а, -а, -а, -а! Ну что, блядь? Здорово! Здесь только игла, правильно? Мне, наверное, только игла нужна. Шлеп? Шлеп, шлеп Типа, игло я в жертву приношу ее или что? А, ну да. Неплохо, неплохо. Хорошо, куча квестов интересных, это мне нравится Ух ты, бля, вот это я зашел А что я не могу ничего сделать -то? А, заперто Она ж не идет сюда Проститутка старая Что мне в шкаф прятаться? Ну, получается в шкаф. Потому что она сейчас пойдет в ту сторону. Тихо. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Я не знаю, туда ли я пришел, но тут замок на двери. Ключ у нее на <свист> Что ты сделал, блядь? <свист> Твою... Там тоже ключ, видишь? И там ключ, и там ключ Так, погнали а, Но я думаю, нужно, когда будем бежать Сейчас, если мы что-то увидим, попробовать что-то у нее Украсть а, такая сексуальная, да, симпатичная бабулита. Беги! Пошел, пошел, пошел. А что я украл? Запонку какую-то. А, там котик спит. Наш вниз не пойдет, правильно? А, теперь мне типа все видно. Теперь мне все видно. А что мне видно? Ого. Я взял с собой гриб. Надо посмотреть, какой гриб она берет. Какой гриб она берет? Давай-давай, иди, бабуля Да, этот котик там мурлычет так красиво Какой-то коричневый гриб Коричнево-белый, вот этот что ли? Нет, стоп, не такой Вот этот ну, давай попробуем Мы ничего не теряем В смысле нет Опа-па-па-па-па-па-па-па я буду варить сейчас то же самое, что и она? Хорошо. Так, откуда я знаю, что она варит? Как я должен догадаться, что она варит? А, уон, смотри. Три гриба каких-то нарисованных. С... И не белый. Есть вот такие. Да вот. А потом а, с оранжевой шляпкой. Походу вот этот. И второй длинный с оранжевой шляпкой. Вот этот. Нет. Я думал, это вот как те нарисованы. О, ключ. Так, это не тот ключ. Не, не те грибы. Я был уверен, что те. Сейчас посмотрим, куда она сейчас пойдет. Нет, не сюда. Когда за грибочками пойдет. Или за остальными ингредиентами, мы выходим. В шкаф. Пусть проходит сейчас. Тихо. Мы идем открывать окно. Так, я что-то подобрал Она сейчас здесь, потом он идет за грибами и мы двигаемся Мы подобрали какую-то склянку Блядь, нет, ну в смысле она меня заметила? Честно, заново все. Пиздец. У меня получилось забрать шклянку. Наконец-то. Теперь мы забираем грибочки. Вроде такой. И еще один вот такой. Ну, точно он. не коричневый. Что-то не хватает. Может, мне надо ее пойло украсть какой-нибудь? Или я не такие грибы взял? Ну точно вот этот, вот этот И вот этот Нет? Подожди Ну да Давай она сейчас уйдет Попробуем Попробуем ее, вот это вот пойло, что он там варит У нее чисто, что грибочков не хватает, правильно? Попробуем ее в банку набрать Уж там какое-то взаимодействие есть? Да в смысле нет, блядь. Ещ ⁇ за бред. А -а -а -ай, ну я же правильные грибы собрал. Или определенная последовательность нужна. Подожди. Вот этот. Потом вот оранжевый со шляпкой вот этот не оранжевый бледный о и теперь вот этот о Во! отлично а надо ее отравить она ж пробует свой суп нет Думаю пробует Но надо, надо это делать Когда она пойдет в ту сторону Я жалко бабулю Прелесть Вкусняшку бери Может надо было больше налить Одного раза мало Сейчас проверим О! Все, старушенди, получено достижение алхимик Спасибо, бабуль Двигаемся дальше Так Из дома бабули мы убежали Что за дупло? Хорошо. Выходи Так, я думаю, мне сюда Забирай Там он еще выше, что есть дупло Так, этот камушек, думаю, сюда пойдет Ну, пошли дальше развлекаться привет а что он убежал Ага плохой сон приснился так дуд ко мне это пока ни к чему Так, внимание, загадка. А, или определенная скорость, может, нужна. А, смотри-ка. В зависимости от ловца снов мы будем сон видеть. Так, тоже плохой сон. Хватит дудеть. Давай следующий Я не знаю какой нужен Так, это мы тоже видели Ох уж наши кошмары Так, следующий сон Начинали с желтенького Это хороший сон Синий, фиолетовый Синий, фиолетовый, оранжевый Какой-то из этих Должен мне подойти Правильно? О! Я научился играть? Хорошо. Стоп. Синий фиолетовый оранжевый. Я научился играть на флейте. Пошли попробуем. Чудесно. Ему понравилось, он нам отдал камушек. И этот камушек мы ставим в эту дверь. Давай, игрок. Чудесно. Для дерева что-то другое надо. Ну бери. Мы начали, он стоит совы. Сейчас посмотрим. Так, это не то. А сразу два ловца снов может быть? Нет, это мы тоже ужас выделим. Остался еще один, получается. Пускай. Давай смотреть сон. Так, это мы тоже видели. Хорошо, пошли назад. Нас дерево совсем не любит. И он мне ничего не даст? Передная ни хрена себе загадка. Нет, совсем меня деревья не любят. Да я ж не дрова съехал, я ж не вырубать тебя пришел. Или он ягодки свои охраняет. Он, наверное, ягодки охраняет свои. Ничего нам делать. Может, надо какую-то другую песню разучить? Смотри, что-то есть. Так, он созрел это подсказка скорее всего так ладно пойдем дальше Здесь ничего, правильно? Ничего. Смотри-ка. О, теперь ну счастливо. Значит, мне флейта больше не понадобится. Ну все, у меня теперь не. Чего? Да то короля везут. Девочка чувствует запах мальчика. это злая она прям очень злая ладно глава 3 маленькое зло ни хрена себе она маленькая О, пиздец. О, еще хуже. Так, здесь нужна бабочка. Что-то с изображением бабочки. Полундра. Нет, ладно, не буду. Так, у нас две башни. Три башни, две загадки, две открытые двери. Залазь уже брат. Ну, понеслась. Да еб. Ё... Данила, ты что делаешь? Ага. Вторая. Третья. Ага. Вторая. Третья. Первая. Нет. Вторая. Два, три... Два, один, два, два, три, два, один, два, три, два. Понял. Два, три, два, один, два, три, четыре, три. Сука. ну пускай будет 4. О, хорош. Так, получилось. Давай сюда, теперь пошли наверх. Так, там замочная скважина, колокольчик. Колокольчик, наверное, сюда может, смотри. А как мне эти платформы-то активировать? Может я потом смогу сюда пройти, когда пройду первую дверь? Скорее всего Ну кто-то идет опять? А, опять везут эту И смотрите, одного связали, просто наверх закинули Так, нам нужно, значит, в ту башню, скорее всего, нет? Девочка их заколдовывает своими бабочками. И они подчиняются ей. Интересно. Вот это чел в шоке. Но понеслась. Ну, мне кажется, колокольчик сюда и нужен. А зачем еще? Это чтобы прятаться? Наверное, это чтобы прятаться. идет пошли наверх о смотри а я-то камушек уже нашел один Вон еще камушек вот еще камушек смотри если мы сейчас подзовем его колокольчиком сюда то он будет с другой стороны Сейчас мы быстро пойдем его снимем Пойдем вниз Прицепим вот тут Ну вот же у меня колокольчик есть Блять не успел Ладно. давай подождем пока он перейдет в ту сторону чтобы он не так быстро дошел до меня давай давай давай давай давай давай давай давай давай он меня увидел? Да ну в смысле? А как он меня увидел? А, видимо, я не могу так спрятаться, да? Подожди-ка. А тут я смогу спрятаться. Давай попробуем. Давай, давай, давай, давай, давай. Хорош, так понял. Я пока не могу, пока он мне мешает. Нашел маску какую-то, еще что-то. Подожди, на нем должно что-то быть? Да, на нем должно что-то быть. Я нашел, что надо делать, надо просто идти ловить рыбу. Еще надо мне? Нет, только одна То есть я рыбой могу в теории заманить его, правильно? Теперь мне нужно пробраться обратно на третий этаж И пока он будет кушать рыбку Скорее всего Ну, мне почему-то так кажется Пока он будет кушать рыбку Я смогу его Смогу там все фигурки сделать, пока он будет рыбу кушать Не то. Бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Давай наверх. Теперь смотри, мы сейчас на крючок повесим рыбу. Там, кстати, что-то было. А я пропустил это. Можем на крючок рыбу повесить? Да? И он должен будет сейчас ее увидеть А, нет, в смысле? Шли еще раз ловить рыбу Короче, я словил рыбу Сейчас мы попробуем еще раз это сделать, подождем пока он перейдет В эту сторону Побежали Так Звоним в колокольчик, смотри Мы звоним в колокольчик Забираем колокольчик Перекидываем его сюда Потом перекидываем его сюда Потом звоним здесь И делаем вот так Оказывается можно было спрятаться Все, побежали быстрее Так Теперь смотри, давай попробуем еще раз рыбу Но он ее таким образом съедает А если мы ее не так низко будем опускать? Есть Вот так вот Он ее заметит, нет? Я думаю, заметит. Сможет он это до не дотянуться? Отлично. Пусть развлекается. Все, он нас больше не интересует. О. -о, -о. А как играть в это? Или мне нужен еще один камушек Подожди Наверное мне нужен еще один камушек А где еще один камушек взять? А -а -а где я мог его пропустить? Где-то тут может Так, я могу тебе беспрепятственно бегать Давай поищу камушек Я короче бегал-бегал Смотри где камень Ишь, у вороны в зубах. Как нам достать его? Вон он, у вороны в зубах. У меня есть маска. Но я ничего не могу сделать. А если ящик взять? Нет. О! А никакого взаимодействия не было. Классно. Так, это, видимо, первый. Нет. Один. Два. Три. Четыре. очереди просто надо о приехали мучения подъехали я кажется понял как его сделать и я оставлю это в ролике почему бы и нет смотри мы кликаем на каждый из камушек кроме самого первого по одному разу и на 3 кликаем три раза правильно потом смотри мы переходим к первому камушку и далее кликаем здесь на каждый из камушков раз два вот так и вот так. Потом мы кликаем на этот, потом мы кликаем на этот. Потом мы кликаем на этот, потом мы кликаем на этот, потом мы кликаем на этот. Все! И мы получаем ключ. Забирай. Только от чего ключ? Наверное, вот от этого. Нет. А, я знаю, где ключ. У нас же замочная скважина была в соседнем. В соседней башне. Пойдем, там мы его используем. Думаю, колокольчик нам уже не нужен Игра, я не думаю, что большая Она очень даже короткая Опа Ага, нихрена Подожди-ка А как мне вон тот последний активировать? Ты видишь это? Удочкой. И тут удочка. Все гениальное просто. Что это? Ну, просто клетка, окей, ладно. Никакого взаимодействия с нету. Ага. Ага. Пошли назад. Значит, наверное, с клетками что-то все-таки надо делать. Или нет Ну точно ж не вниз прыгать Ну давай посмотрим еще раз Может я что-то не заметил а, Я первый раз прыгнул, но не долетел А второй раз смотри Привидения нам помогают Оказывается Вот это он в шоке просто Вау А вон то маленькая Маленькая маленькое зло гуляет так здесь мы собрали бабочку больше ничего нету. какой-то алхимический верстак Я не думаю что я правильно сделал подожди а он ее просто съел да Значит, нам нужно сделать такую бабочку. Чтобы она была прям крутая-крутая, правильно? Это была обычная, а нам нужно крутую сделать. Которая могла бы подчиняться только нам. Читай. А, бабочка. Тут что-нибудь есть того, что я могу понять? Нет. Нет. Там он тоже ничего не нашел Мне нужно их отсюда отвлечь Может мне нужно красную сделать? Давай попробуем э, Здесь что? Здесь ничего Тоже ничего Ну давай попробуем Ну-ка. Так, красная тоже не подходит. Mm -hmm. Ну, давай я каждую по очереди попробую и не будем тратить время. Я нашел, кажется. Здесь ничего не понятно, но смотри, на левой странице и на правой странице есть точки черные. Там 5 колб, здесь пять точек. Первая, 1, 4, 5. И вторая, 2, три, 4. Давайте сначала попробуем 1, 4, 5. И что у нас из этого выйдет? Но мне казалось, мы только одну колбу можем смешать. Давай, один 4. 5. А потом будет два два три 4 и что ничего не получилось у меня значит ничего не получилось давай два три 4 2 три 4 белая класс или серая а может мне нужно было смешать два действия Сначала смешать 1, 4, 5, а потом 2, 3, 4 Ну давай попробуем Бляй, да ладно Давай берем еще бабочку Давай теперь смешаем 1, 4, 5 1 4 5 и, и добавим это все в наше белое получится что-нибудь так ничего не получилось давай еще раз 1 4 5 зажигай Так, смотри, она желтая. Так, она стала синим. Теперь смотри: два, три. Четыре. Запускай. Желтая, блять, она стала синей. Дебил. Ох. Так, давай Два, три Ой, это четвертая была Два, три, 4. Греем Давай попробуем сначала отдать синюю бабочку Потому что мне кажется, она просто цвет поменяет И ничего не произойдет Ему помочь Так а Теперь мы берем Другую бабочку И давай сюда ее Нет Что делать Короче Я понял Надо было украсть морковку Окунуть морковку и дать ему морковку. Хуя себе. Еще метеор делать с этим всем. А в чем мне делать? Я не хочу дойти, потому что если я проиграю, мне придется все заново делать. Я надеюсь, у нас все будет ок. Ну, пошли. Бля, а что так жестоко? Победа? Победа! Я думал, придется заново играть. Что мне надо делать? Что мне надо делать? О, какие-то счеты. Раз А если раз-раз? Нет Раз-два Тоже нет Раз-два-три Раз Зажглось Раз-два-три Ага, раз два Три Зажглось Раз Два Зажглось Раз Я кажется понял Два, три, четыре Зажглось Все, логично Там, смотри, там просто три усика Значит раз, два, три Потом два усика Это раз, два А там четыре полосочки Соответственно раз, два, три, четыре Охренеть, сколько у них тут бабочек нам вниз или направо. Подожди, я не хочу просто побежать не в ту сторону. Ладно. А вон ключ, смотри. Я увидел, я увидел его. Вон возле желтой бабочки лежит, видишь? А я вижу. Опа, забирай. Теперь можно идти вниз. А эти более-менее свежие еще Пиздец Мы спасли брата И все? Блин, она такая короткая и такая классная Мне так понравилось Счастливый конец. Game Creepy Brothers. Олег Костин. А, так это... Наши? аркадии Скрипников. Ареса Шварцвольд. Блин, очень круто! У меня еще вторая часть есть. Мы еще вторую сделаем. Блин, ребят, это потрясающе, замечательно, интересно, необычная такая... История... Братской любви. Нашего брата похитили, но мы пошли и спасли его. Ну очень здорово, Обязательно поиграем во вторую часть. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем я желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.